Приветствую всех на нашем канале. В эти дни наши оппоненты массово жалуются на азербайджанские каналы. По жалобам оппонентов был блокирован канал Фуада Абасова. Фуад Абасов открыл новый резервный канал. Всем подписчикам нашего канала просим подписаться на новом канале Фуада Абасова. Для подписки на канале надо в поиске YouTube написать мисра ТВ или же напрямую нажать на ссылку под этим роликом. Спасибо за внимание. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что. Для того, чтобы провести прямые эфиры, мне нужны тысячи подписчиков, тысячи и четыре тысячи часов прямого эфира. У меня пока на новом канале нету таких данных, поэтому всех прошу активно подписаться на мой канал, активно подписывайтесь, активно ставьте лайки. Но старый канал мы не забываем, не закрываем, будем бороться до конца, для того, чтобы его разблокировать. Всем всего доброго! До завтра. Я надеюсь, завтра мы с вами в прямом эфире увидимся. Пока.